Здравия, договор, беспокоит следующие вопросы. Я лысый. Волосы темные, прямые, остались только на голове. Только. Короче, волосы прямые остались только на голове, только по бокам и на затылке. Себя ощущаю русом. В твоей книге написано, что если нет волос на голове, потеряна связь с родовыми и национальным эгрегором. Что мне делать, чтобы восстановить эту связь? Или есть, если эта связь есть, то и волосы сами потом вырастут? Или волосы вырастут только следующим воплощением? Как после... А, это уже следующий вопрос. Ага. Ну, это как обычно, на всех трех уровнях нужно лечить. Любую болезнь. На физическом, энергетическом и на духовном. Шлаки выгнать из организма, потому что если животное тоже болеет, она тоже там, шерсть вываливаться начинает так же. Точно так же и у человека. Те же принципы. Вывести шлаки из организма, там, очистить римфу, там кровь там то есть дряни, чтобы не было, насытить тело энергетикой и поставить свою цель использовать космы. И нужно еще им платить зарплату, задолженность выплачивать, также подкармливать. Ну, например, если взять и голову смачивать водой, которая остается после проращивания пшеницы. То есть пшеницу мы когда проращиваем, заливаем водой, приходится часто менять, иначе она затухнет. Так же? И воду когда встреваем в отдельную баночку, там И компрессы делают на голову. В ней информация именно на проращивание зерна также. И луковица начнет пробуждаться. То есть эту информацию переписать на свои луковицы. То есть хороший способ. То есть вот хотя бы это использовать. А так волосы кормить нужно. Кормить Почему? травами, корнями там разными там. Ну, а вот есть такой еще, читал, что, типа, мочу, я читал то, что мы типа мочой тоже делать, если не надо. Могу. Можно, да, можно мочой компрессы поделать своей только, mm -hmm. только и брать середину струи. То есть mm -hmm. говорится, что струя как змея, голова и хвост видоизменена, середину струи берешь мочу и компрессы тоже делать, тоже помогает. Если волосы вырастут, тогда восстановится связь, да? С... Нужно поставить цель, установить связь, а для этого нужен инструмент и обратиться к богам-предкам, и предкам, что я готов, но нужен инструмент. Не для того, чтобы покрасоваться, красавец мужчина быть, а именно для того, чтобы по назначению использовать. Тогда все и будет. Ну, и организм, естественно, там, На всех правда, трех талии, уровнях, талии. на всех трех уровнях. Другого выхода нет.